Полчаса рекламы на канале Реалиста. Не пропустите свежие выпуски журнала для настоящих мужчин. Кукол Таймс. Секреты счастливых отношений. Из первого номера вы таки узнаете, что подкаблучник каблучник это звучит гордо. Уникальные советы по настройке донатов звука и света, если твоя жена випкамщица. Не комплексуй, она должна работать. На десятой странице вы узнаете, что делать, если у вас кризис в отношениях. Сосед Мехмед спешит на помощь. Что делать, если ты устал отпрашиваться на рыбалку? Во втором номере журнала Кукол Таймс Секреты счастливых отношений содержатся уникальные рецепты. Просто отправь жену на отдых в Турцию и езжай на свою дольманую рыбалку. Также во втором номере содержится уникальная база потенциальных покупателей ваших почек. А вот почему Жанина с двумя почками никогда не встретит красивую девушку, читайте в третьем номере журнала Кукол Times. На семнадцатой странице обязательно прочитайте статью про выбор комфортной теплотрассы. Статья написана ведущими алиментчиками страны. И, конечно же, наша постоянная рубрика советы кукол коуча куколт-коуча-конча-лох-психолога и юриста-разводиста». Кукол Times – журнал для построения счастливых отношений доступен только при подписке на телеграм-канал Мэнсферс по ссылочке в описании. Подписывайся сейчас и узнай, как без проблем Оформить все свое имущество на РСП и взять отцовство над всеми ее детьми. Кукол Тайн стильно, модно, молодежно. Всех куколдов перекуколдовать, перевыкуколдовать.